упал а ладно пойду домой ла, -ла, ла здравствуйте ой как дом то далеко О, давай бегу бегу машины ой наконец я дома ягу посплю О.